Проблема старения иммунной системы в среднем и пожилом возрасте заключается в том, что у нас все меньше и меньше резервов в виде молодых лимфоцитов, которые могут отслеживать в организме человека перерождающиеся онкологические клетки. Самая главная проблема, которая стоит перед состарившейся иммунной системой, это неэффективность обезвреживания онкологического перерождения внутри нашего организма. Вот это самая большая проблема. И поэтому забудьте сейчас о коронавирусе. Это он вас сейчас беспокоит. А когда вы будете думать о том, как изменить свой образ жизни, ставьте перед собой прежде всего вот этот образ. Каждый день в нашем организме образуются тысячи и десятки тысяч злокачественно перерожденных клеток. Все наше здоровье зависит от того, насколько эффективно и быстро Иммунная система, прежде всего лимфоциты, отчасти лейкоциты тоже, точнее натуральные киллеры, найдут и обезвредят эти, вещества, эти перерожденные клетки. От этого зависит наше долговременное здоровье. Вот эту картинку перед собой ставьте. И тогда вы по-другому будете относиться к спорту, тогда вы будете по-другому относиться э, к своему питанию, тогда вы будете по-другому относиться к кишечной микрофлоре, тогда вы будете по-другому относиться к биологически активным веществам, которые необходимо вводить э, в свой рацион. О двух мы уже поговорили. ресфератрол и пробиотики. А об остальных вы можете прочитать на Яндекс.Зене или пересмотреть мои предыдущие эфиры. Но я повторю, как минимум, несколько веществ которые должны быть в вашем рационе антиоксидантная троица витамины а е С. самые важные антиоксиданты для иммунной системы которые во-первых защищают клетки иммунной системы от разрушения а во вторых защищают здоровые клетки, окружающие очаг воспаления, от тех токсических веществ, которые выделяются в процессе разрушения зараженных клеток. АЕЦ. Цинк – глобальная сигнальная молекула, которая обеспечивает взаимодействие между разными классами иммунных клеток в нашем организме. Кроме того, цинк защищает тимус от процессов старения. Поэтому Запишите обязательно, цинк в вашем рационе. Отслеживайте либо в составе продуктов питания, либо берете биологически активные добавки и пишите дозу 25-50 мг цинка. Витамин D. Витамин D имеет очень много рецепторов в иммуноклетках, а это значит, что он имеет очень важное значение для их функционирования. Как, это действует, как он действует, мы пока не знаем, но это очень важно. И вспоминаем ресвератрол и пробиотики. Поэтому, друзья мои, вот такая, э, с одной стороны, грустная вещь, связанная с иммунным старением, что это неизбежный процесс, который проистекает в нашем организме в результате такого устройства нашей иммунной системы. А с другой стороны, оптимистические, позитивные новости заключаются в том, что эта система очень чувствительна к стряскам. И эти стряски очень простые. Для этого не нужно идти ни к кардиохирургу, не менять сустав в своем организме. Для этого нужно просто завтра нарисовать перед собой картинку. Чего я не хочу допустить в возрасте 60 лет? Чего я не хочу допустить в возрасте 50 лет? И даже в возрасте 40 лет чего я не хочу допустить? Что мне будет угрожать в этом возрасте? И вот этот баланс. Чем больше в моем организме наивных лимфоцитов, и чем меньше в моем организме старых устаревших и неэффективных клеток памяти, тем больше я по своему иммунному статусу похож на молодого человека. Вот рисуйте перед собой эту картинку завтрашнего дня. Я ее рисую уже очень давно. И поэтому, когда пришла вот эта коронавирусная инфекция, когда меня спрашивали, как же быть, как же от нее относиться, я был абсолютно спокоен и продолжаю находиться в абсолютно спокойном состоянии, прожив уже полтора месяца в Италии, где основной чак уже пошел на спад. У нас этот чат пошел на рост, но я уверен, что и он закончится. И самое важное, с чем мы выйдем из этого чага. Большое спасибо за внимание, этот эфир растянулся, потому что мы с вами говорили вообще-то про жизнь, а жизнь – штука бесконечная в позитивном раскладе. Желаю вам очень хорошего здоровья, желаю вам молодой иммунной системы, желаю вам знать, как поддерживать свою молодую иммунную систему –